Привет всем! Третий дубль моего теста. Первый раз делал, поставил в компьютер от GoPro. Все получилось в таймварпах. Так как я говорил, что неудобно. Кнопка включения камеры меняет режим. От видео переходит на на таймварпы и постоянно не досмотрев постоянно я э, записывал почти э, весь тест записывал на таймварпы э, следующий тест сделал все нормально уже э, просмотрел что было видео но записалось все э, на GoPro в э, плоском формате цветов Привет всем! Второй дубль нашего теста. Первый тест пошел в корзину из-за GoPro. Сделал тест в парке. Красивая локация, солнечный день. На, на, на земле и в воде плавают гуси. Кормят мужик гусей. Все красиво, цвета красивые. Но GoPro очередной раз лоханулась со своей кнопкой старта камеры включить выключить камеру думал покрасить все но сразу потеряла весь смысл красить так как этот тест и есть для для того чтобы понять как как рисует сама камера а не, а, не, а не покраска как после плоских цветов я вам добавлю вот здесь вы видите как без покраски в плоском и, и немножко вот добавлю как бы я хотел бы чтобы э, она красила вот как бы мне было бы достаточно как она красила, вот так вот ну и теперь вот э, попробуем э, пройтись попробуем пробежаться и еще раз попробую сделать вечером тест, так как тот же тест я тоже делал вечером, но там тоже был все в плоском профиле цветов. Вот так вот. чеки. Вот, ушла к нам осень. И уже цвета уже очень-очень красивые. Попробуем пробежаться. Бегаем чеки. Вот так отрабатывает стабилизация. 4К 30 кадров в секунду поставил. Так как, как iPhone имеет возможность только в 4К 30 кадров, а не 25. А в GoPro есть обрезанные функции на 4К на 60 кадров в секунду отключается линейный режим и камера записывает только в широкой линзе, не сверхширокой но в широкой линзе камера записывает 4К 60 кадров в секунду так э, GoPro э, немножко умолчали об этих, об этих урезаниях так вот наши питомцы, попробуем их как раз и покормить. Самый. Шустрый И вот Еще Теперь на GoPro включен широкий угол обзора, а на DJI Osmo Action включен отключен de Mode. Вот выглядят вот такие вот искажения вы видите и вот так вот примерно искорбляет искажение вот наверху кадра хорошо вам видно балку как и вот теперь видите официально ключу вот так вот искажает картинку поставил на GoPro сверх широкий угол а на DJI Osmo Action тот же самый с отключенным деварпом только DJI Osmo Action не может снимать углом шире чем, чем есть предусмотрено но искажение в отключенном деварпом, только минимальные. Вот еще раз. Уже солнце садится. Вот цвета такие. Как бы назвать э, золотой час. Цвета рисуют вот так. На GoPro. Э, GoPro покраска. А на э, DJI Osma Action называется Normal Color и вот так вот рисует против солнца на экране айфона мне выглядит все понятно а на этих экранах они как бы и притемняются так что вот выглядит вот так и теперь еще раз селфи Еще раз селфи. И вот так напротив солнца камеры снимают селфи. И теперь солнце светит мне прямо в лицо. В селфи мод Вот такая детализация на камерах. Айфона картинка самая лучшая видно мне. DJI Osma Pocket самый маленький экран. GoPro экран меньше, чем Osma Action. И вот так вот Выглядит ветки. А теперь попробуем зайти в место немножко потемнее вот так вот так рисуют вот, все камеры поставил iPhone для того чтобы вам понять э, как снимает вот экшен камеры эти маленькие osmo pocket и как снимает э, телефон который всегда у вас кармане, так что решать вам, чем вам снимать, но ну, а я еще раз пробегусь, чеки бегом и побежали. Вот так. Еще красивая локация. Солнце садится и освещение очень очень даже я иду специально как бы шел нормально чтобы вы могли смотреть как работает стабилизация на айфоне конечно она пошатывается картинка а вот эти остальные эти камеры Osmo Pocket, Osmo Action и GoPro 8 Они э, справляются со стабилизацией отлично И теперь можете посмотреть Какой роллинг шатер на этих камерах Я стою на месте Трафик идет медленно которые машины быстро проезжают, то вы можете убедиться, есть ли ролик шаттер на этих камерах или нет. Это трафик после обеда со стороны центра, в сторону выезда из города. В центра только несколько машин так что вот так вот рисуют э, на автомате э, все камеры и вот так вот сейчас прямо солнце не светит в лицо но оно уже почти почти заходит за деревья. знаю, какой скинтон лица сегодня нарисует GoPro ко мне. Но в прошлый раз, когда я ездил с велосипедом, GoPro рисовала очень-очень ненатурально все цвета. В плоском режиме все неплохо. Только добавляешь лут чуть-чуть, лут чуть-чуть убираешь э, этот э, saturation, и получается совсем даже неплохо В GoPro как всегда замазан экран DJI Osmo Action имеет наверное какую-то аллеофабную прослойку на на линзе и вот так вот выгляжу, выгляжу я и еще раз попробуем бегом пробежаться, посушка гуси. С темной стороны очень красивое дерево не знаю как называется но вот так вот рисует и вот такая статичная картинка очень красивые цвета наяву как их сделает нарисуют камеры посмотрим потом теперь GoPro снимает на широкий угол обзора вот та же локация выглядит так и теперь GoPro снимает супер широкий угол обзора вот та же локация выглядит вот так вот линейный угол обзора вот так я выгляжу уже в темноте такой не так чтоб темно, но но уже как бы и, и место притемненное здесь вот 10 часов вечера на улице темно уже иду быстрым шагом и вот так вот работает на и максимум 800 от 100 до 800 автомат и со еще чеки и вот на пробежке. Вот так работают камеры вечером. И такой тест сегодня. Всем спасибо за внимание. И до следующих встреч. Чао, пока.